поэтому те, кто не успеет, какую-то часть пропустят, они смогут ее посмотреть. Рада вас всех приветствовать. Программа нашего сегодняшнего собрания. Мы сделали такую прям, симпровизировали небольшую презентацию, просто чтобы было веселее. Хорошо видно? Uh -huh. Google презентации такие специфичные. Угу. Друзья, какова, какова наша программа на сегодня? Мы, мы подвели итоги опроса, который мы провели среди наших, среди родителей наших студентов. Я так думаю, что в следующий раз мы подключим, мы проведем опрос среди наших студентов, кстати говоря. Это будет очень интересный для нас опыт. И проанализировали ваши ответы, и это, собственно, сегодня у нас в программе. Что сегодня? Планируем лето, да, расскажем про то, что делаем летом в этом году, расскажем про то, как мы подводим итоги года по программе в конце мая, да, расскажем про тесты Кембридж, Грамм и так далее, что делаем, подведем больш... преды... промежуточные итоги большой игры, это наш такой большой проект по геймификации, что мы получили в итоге, да, как наши дети... Теперь работают в, ДЗ. Ну, в общем, все это Мисс Адамс расскажет. Она, она руководитель проекта. Да? Расскажем о том, что мы создаем особую среду, у нас особое пространство. Об этом вы на самом деле все знаете. Да? О том, что у нас своя тема ценностей в И почему, почему мы об этом тоже будем говорить сегодня? Потому что это прозвучало в одном из откликов родителей. И мы хотим, мы хотим отдельно на этом остановиться. Мы читаем, это важно. Итак, поехали. А, первое. Вы просили, мы сделали. Мы провели опрос, нам, нам было важно понять а, а, а, вообще, как вы оцениваете нашу работу, что вам нравится, что вам не нравится, как ходят к нам дети, да, потому что мы их видим с одной стороны, вы их видите с другой. Опять же, как вы оцениваете результаты. И а, для нас это стало ну тоже очень, очень большой радостью, а, мы, я не могу сказать процентов, наверное, 90, 97% нам поставили оценку, максимально из возможных оценок, всего ответила у нас больше четверти респондентов. Спасибо, что вы выделили это время, потому что теперь тот материал, который мы получили, мы используем для того, чтобы сделать, как говорят, наш продукт, на самом деле, то, что мы делаем лучше и более адресно, более адресно, что ли, решать, решать задачи. И сейчас я пройдусь по, по вашим рекомендациям, да, по, по вашим просьбам и скажу, как мы будем с этим работать. У меня здесь прям такая, такая аналитика. Очень нравится методика, ребенок ходит с удовольствием, хорошие учебники, сильные учителя, адекватная администрация. Так, так, так, так. Виден результат у ребенка на 100%. Ребенок стал учиться в школе по-английскому, нравится подход, внимательность. Угу. Итак, я прям пройдусь по тем, где есть уже какие-то... Хотелось бы, например, отличный формат и преподавательский состав, хороший прогресс в лексике, в грамматике не очень понятен подход, но педагогам виднее есть жалоба от ребенка на объединение двух детей регулярных и, и детей и жалобы на детей регулярными, мешающих заниматься. А, вот, дорогие друзья, а, что касается грамматики, с которой подход не очень понятен. Это действительно сложно понять а, человеку, который у вас у каждого там, своя профессия. Да, и когда на каких-то конференциях да, я рассказываю, как мы работаем, когда... А, мы в своей школе учим новых педагогов, и особенно тех, которые, у которых нет, ну, хоть, хотя бы какого-то, вот, кто, кто хоть как-то уже не получил вот это представление о том, как, ну, как работает мозг при освоении языка, им тоже это совершенно непонятно. Им кажется, что это невозможно, и это не работает. На самом деле это работает очень здорово. И поэтому вот сегодня я хотела вам показать такую, э, такую картиночку. Если мы посмотрим с вами, понимаете, как мы все время вам говорим, что вам дома, ну, Крайне сложно оценить прогресс вашего ребенка, да? а, если он маленький. Да? Когда он идет в школу, как ни странно, оценить его прогресс не становится легче, потому что школа очень специфично оценивает прогресс вашего ребенка. Я, наверное, много раз рассказывала историю про прекрасную Элю, которая в 13 лет у нас подтвердила уровень царина это уровень выпускникам ГИМО. Да? Это кембриджский экзамен, объективный, независимая оценка. Да? Весь мир дает эти экзамены. Да? Это не Мария Ивановна ее, ее оценила. И Эля за год или за два до этого результата... Да, кстати, надо сказать, что Эля не добрала 7 баллов до того, чтобы подтвердить уровень, уровень образованного носителя. То есть это все абсолютно у нас есть, сертификаты да? Так вот, за два года учительница Эли по, по школе говорила, которая просто не активировала девочку до предела, она сказала, вы, вы видите, девочка не написала букву СИ в, в слове ХОКИ. Девочка отстает. А девочка на тот момент уже несколько лет читала неадаптированную литературу, литературу в оригинале, да, свободно разговаривала, поэтому вам не становится легче. И очень сложно верить в своего ребенка, да, своему ребенку, да, в своего ребенка и в нас, да, несмотря на то, что у нас там есть ну, совершенно масса, масса уже результатов, которые доказывают. Итак, вот я Хочу вам показать такую вот картинку. Да, вот. помните этот фильм? Я его не смотрела, но вот эта вот, цитата мне тогда запала. Ты вот видишь суфлика? Нет, и я не вижу. Но он есть. И он действительно есть. И вот что происходит в головке вашего ребенка. Да? Сейчас я скажу отдельно про грамматику. Вот отдельно программатику. Смотрите, то, что вы видите, это вот эта вот часть. И, нет, нет, даже так, скажем так, вы даже эту часть не можете увидеть. Почему? Потому что для того, чтобы ее увидеть, вам нужно начать разговаривать с ребенком по-английски и начать его слушать. Да? Потому что вот эта часть, это то, что он, знаете, как это, это называется продукция, он это демонстрирует вам. А вот эту часть, ее вообще невозможно увидеть, к другому человеку, кроме того, кто с ребенком плотно работает, и кто погружает его в сложный языковой контекст, сложный языковой материал. да, Что мы здесь делаем? Мы на ребенку любого уровня погружаем в язык, да, делаем это совершенно осознанно, очень системно, поверьте нам. Мы погружаем его в сложный, язык, сложный понятийный контекст. Ну, конечно же, соответствующего уровня. Мы не будем говорить с ребенком 5 лет про черный дыр, да? а вот с подростками очень даже запросто. И вот, вот это вот вы видите, ну, никак не можете. Вообще все, что вы можете видеть, это маленький-маленький, вот этот вот, самую верхушечку айсберга, который, которая, не знаю, треть айсберга, треть верхушки, которая торчит над водой. И вот здесь вот, вот здесь вот, вот откуда, откуда наши дети, до да, тех, ну, вероятно, вы знаете, да, у вас куча, наверное, знакомых, которые говорят, ой, а вот мы вот так, а мы вот там на, на 3 на 4 года, это вообще у нас полно детей, которые на 3-4 года опережают школьную программу. Да? 5-6, как так. Да? Вот, вот это вот работа, которую мы делаем. Теперь смотрите, что касается не очень понятен подход да? Что мы делаем? Учитель с самого начала, помните, мы говорим, что ребенок приходит в 3 годика, в 5 лет, в 7 лет, а учитель говорит с ним уже на правильном, красивом языке. Да? Он использует разнообразные грамматические конструкции. Он закладывает это вот сюда, вот сюда. То, что вы увидеть не можете. Да? И, и когда пройдет время, да, когда он подрастет, когда его мозг созреет для анализа, а мы уже вот сюда положили очень много всего. Да, и более того, мы уже… А вот, вот сюда мы выведем потом это все, частично это в речь. Да? да, кстати, вот, дорогие друзья, вот эта ситуация, которую вы видите с айсбергом, когда огромная часть внизу, она может быть вот такой. Да? То есть наверху больше, уже существенно больше, да? но внизу все равно очень много. Это принцип нашей работы. Это принцип нашей работы. И если педагог, да, помните, я, наверное, много раз говорю, там, и меня не понимают, когда я говорю, если ваш ребенок или вы, как взрослый студент, приходите и понимаете на уроке 70% всей лексики и грамматики, значит, вам, честно говоря, не додают, не додают, да, значит, с вами работают очень медленно, и вам не додают огромный кусок, который вот обеспечивает рост вот этого подводной части, и, я больше вам скажу, друзья, наш с вами русский язык выглядит точно так же. Понятийная система, скажем так, в русском языке. Да? Вот эта часть, которой мы активно пользуемся, можем здесь, не знаю, взять слово, использовать его грамотно в контексте, может быть, не умею дать ему определение, потому что не, оно недостаточно сложилось у нас. Да? Но тем не менее у нас есть огромная часть внизу, да, о которой мы ну, просто не задумываемся. И вот это правильное формирование языка. Поэтому что происходит? Мы положили, учитель много-много-много раз использовал, а, вот тоже прекрасный пример, сегодня у нас преподаватель, бывший преподаватель университета Мариса Тереза, это наш языковой вуз номер один, вы знаете, да, в стране, она сказала, что у наших детей ошибки носителей. Забавно, правда? Да, потому что они правильно используют, но за счет того, что мы не долбили теорией, они они, спокойны, они уверенно говорят, они ничего не боятся, они живут в потоке речи, но это то, что мы сейчас чистим, да? Да, за счет того, что… Поэтому за счет этого язык заходил легко, да? поэтому у них ошибки носители, которые мы теперь потихонечку берем и очень-очень быстро чистим, они очень хорошо зачищаются, потому что но это легко, зачем вообще об этом говорим? Говорим, потому что тебе нельзя здесь потерять балл на ЕГЭ, да, потому, что, потому что ты делаешь такие вот глупые ошибки. Вот, вот такая ситуация. То есть сначала мы формируем вот эту интуитив, интуитивную грамматику, и вы не видите, как это происходит. Это можно увидеть только на уроке, опять же, понимая, что происходит. Да, как это учитель специально берет и много-много-много раз обкатывает с ребятами одну и ту же грамматическую конструкцию. Но не в форме упражнений, Скажи, какая ля ля ля ля глагол в первом лице единственного числа. Или, или все делаем там, да, не механически, а очень-очень хитро. Что ребенок, он даже не подозревает, что идет отработка грамматической конструкции. Он живет. Он живет, и за счет этого обучение идет быстрее. Да, гораздо быстро, живо, естественно. Его мозг берет информацию гораздо быстрее. А, поэтому просто доверяйте. Программатический год, мы отдельно скажем, потому что мы знаем, что это больная тема для всех, грамматика, и больная она, потому что наша школа к этой теме относится именно так, поэтому мы сейчас сделали такой вот разворот и расстраиваем, расстраиваем программу таким образом, чтобы облегчить жизнь в школе нашим детям, чтобы их там меньше, меньше, меньше стучали им по макушкам. По транскрипциям, да, и по переводу на русский. Кстати, перевод на русский мы сейчас запустим, на, на, на, на, на, но опять же в нашем таком творческом ключе. Перевод на русский, спасибо, Юль. Мы запустили сейчас на группах, которые готовятся к ЕГЭ, потому что уже не страшно, они уже не боятся, и это уже не станет, это не построит им барьер. Так что это, это совершенно не, не проблема. Перевод с русского на английский используем, Uh -huh. yeah. Я тут немножко uh, слежу за чатом и задают вопросы. На все вопросы мы ответим в конце собрания. Пишите. И здесь Ольга оставила очень приятный отзыв прямо в тему. Про методику Ольга написала, что про, про прогресс хотели бы написать отзыв. Осенью после года обучения дочь смогла участвовать в беседе с говорящим человеком. Понимала шутки, вопросы, отвечала, вела беседу с ошибками, но это полный восторг, потому что она смогла участвовать в коммуникации. Методика просто фантастическая. Ольга, это настолько приятно. Спасибо вам большое, что пишете. Спасибо, спасибо друзья, что веритесь, потому что нам тоже нужно это вдохновение потому что мы тоже волнуемся и за наших детей, и за вас, да, и поэтому делитесь с нами вот этими историями успеха. Спасибо, Оль, Ольга. Так, ну, друзья, объединение групп – это штука такая неизбежная, к сожалению, поэтому там, где мы можем сейчас, да, мы идем встречу и ваши пожелания будем выполнять, а там, где, ну, там, дети разбежались по разным группам, да, кто-то уехал в этом году, год специфический, Поэтому, естественно, мы объединяли группы. Вот, что касается детей, мешающих занятия. Вот здесь вот я немножко затрону ту тему, которую мы дополнительно, дополнительно будем говорить в конце. Это как раз о том, какую среду мы здесь строим. И в этом году, я уже говорила, мы вывели, мы отдельно во всех группах, мы обсудили в начале года ценности линговых да, у и ценностей лимбакета, это уважение друг к другу, искренность, справедливость, ответственность, гармония. Но прежде всего это уважение друг к другу. Да, и вы знаете, это очень здорово, потому что, вы знаете, дети, у детей это удивительно резонирует. Даже самые хулиганистые, самые такие мало… Дети, которые кто-то еще не дозрел, вот чисто ну, просто по, по возрасту, да, маленький еще ребенок, он еще, он еще, он еще уйдет, кто-то а, просто не в состоянии себя контролировать, но это удивительно, как они откликаются на вот эти базовые человеческие ценности, и есть группы, которые, ну, просто сносят, да, они, ну, вот сейчас вот я там работаю с одной группой, наша старая группа, да, регулярно захожу, а, и, те, и почему я об этом говорю? Потому что ну, потому что мешают, не дают провести нормальный урок, не потому что они, ой, господи, все время хочу уйти вот от того, с чем мы сталкиваемся в школе, да? прекрасные дети, но кто-то, у кого-то просто э, вот эта недосформированность каких нейронных связей, когда ребенок не в состоянии сидеть спокойно, да, он, не знаю, то, то стулом двигает, э, он не может контролировать себя, он крикивает не потому, что он плохо воспитан, он действительно не может себя контролировать. И что мы здесь? Мы обязательно будем вас привлекать. Поэтому, друзья, будьте готовы к тому, что э, кого-то из вас, обычно это родители детей, которым нужна вот эта помощь пока, да, чтобы они не мешали себе, не мешали другим, и не мешали учителю дать нашим детям язык. Да, причем сделать это на очень высоком уровне, не знаю, там, внутренней, не знаю, там, культуры, э, на той информации, которую мы с такой любовью и так тщательно подбираем, да, особой книжки, художественная литература э, и так далее. То есть, поэтому будьте готовы к тому, что мы приглашаем, у нас сейчас есть мамы, ребят, которые по 12 лет, да, вызываем, да, ну такой период. Нам самое главное сейчас тут вот пережить, ребенок дозреет, все будет хорошо. Но прям ребеночек-то будет стоить в 13 лет на уровне б 2 б 2 это уровень ЕГЭ, да, повыше на самом деле. Вот, поэтому... Мы, отца вашей, с вашей стороны, будьте готовы сотрудничать. сотрудничеству. Будьте, э, мы, нам порой нужны и мама, и папа, которые прямо здесь. Так, что у нас еще? Быстренько, по-моему, я выдалась графика, да, Юля? Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, все, тогда я очень быстро. Друзья, мы, э, про, э, мы проанализировали, но действительно это очень, о, о, очень, десятка мы вышли на десятку, на нас стопроцентный, это называется NPS, у нас стопроцентный рейтинг, они называют рейтинг лояльности. И тем не менее, да, вот смущает, что школы не выдают сертификаты по, учебного, по итогу учебного года. Друзья, мы, мы выдавали. Потом подумали, что, наверное, они не очень актуальны, перестали, потому что дети давали Кембридж. Мы готовы возобновить, у нас очень красивые, очень стильные сертификаты для детей и подростков, все хорошо. В этом да. году обязательно. Сделаем. Да-да-да. Что касается отсутствия перерасчет при наличии справки. Во-первых, мы действительно предоставляем, да, предоставляем возможность отработки разнообразную. А второе, друзья, дело в том, что мы не можем себе позволить пересчета. Почему? Потому что если вы пойдете в любую другую школу, то подавляющее большинство просто берет человека готового, ну, простите, рынка труда, да, когда мы нанимаем педагога, он у нас проходит совершенно бешеный отбор, да, это один из 300-400 человек вот, приходит, я не шучу, или ну, 2-3, вот так вот, да, там, вот, вот получается, 100 человек на место. Он проходит обучение, и, и весь, и его все время сопровождает методист первые два года, понимаете? Это огромная работа, и она стоит очень дорого. Поэтому мы, к сожалению, не можем себе позволить, да? поэтому у нас нет китайского языка. Потому что у меня просто нет ресурса. Вот сейчас мы накачиваем металлический ресурс как систему, я имею в виду, что будут люди, которые смогут потом вести вот со мной вместе металлист по китайскому, ну, допустим, китайский, Потому что, понимаете, мы очень сильно отличаемся от всех других школ. Поэтому не можем себе позволить. А это, наверное, основные. По поводу устал-пробал-мотивации мы к этому вернемся, потому что это общая болезнь. Это, я думаю, что это связано, во-первых, это, это стандартная ситуация, а Во-вторых, ну, происходящее тоже забирает у нас силы, да? будем об этом обязательно говорить у нас следующее давайте наверное скажем про ну, вот здесь просто уже есть вопрос от елены да. интересует будут ли дети сдавать камерские экзамены в этом году возможно в другой стране очень хотим получить сертификат уже 10 лет с вами в клубе у нас есть сегодня как раз в программе тема внутреннее внутреннее тестирование экзамены и планы на следующий год так что предлагаю сейчас к этой теме перейти да хорошо в этом году мы решили не вести детей. Почему? Потому что мы все-таки а, сомневались. Да? А, ну, в общем, это дорогое удовольствие, да, везти куда-то, билеты дорогие, в мае они сто... сейчас билеты будут, я уже я, я, я, приценивалась. Там слетать в Армению будет, будет стоить порядка 30-35 тысяч туда-обратно. Да? жилье там тоже дорогое, но вот самое главное это, конечно, дорога. В общем, в этом году мы решили уже не отпустить ситуацию, да, заниматься, вот мы, мы запустили грамматический год, мы по-прежнему готовимся к кэмбриджу, но если вы заметили, кто с нами давно, мы не подгрузили вам трейнер. Почему? Это, это отдельный учебник, который мы запускаем на всех уровнях, начиная с А2, это при бизнес-уровне седьмого класса, это уже взрослые экзамены, я имею в виду взрослые уровни по европейской шкале. И мы всегда пропускаем ребят через трейнер, это, собственно, учебник, который позволяет поднатаскать ребенка на формат экзамена. В этом году мы трейнер не брали. Но мы собираемся это делать совершенно точно в будущем году, так что, вероятно, мы даже составим отдельные списки. В будущий год мы идем строго по классической программе, международной, Ну и еще плюс у нас уже, уже наша программа по адаптации в школьной программе тоже запущена мы ее подтягиваем. В этом году в мае не поедем. И у нас, на самом деле, не было заявок. То есть у нас буквально один-два человека. И то одна барышня, э -э -э да, они поедут в будущем году, они уже поедут. Миссис Джонс, тогда расскажите, О, какие у нас внутренние будут тестирования, какие будут экзамены, по какому формату? А, внутри мы проводим грамматическое тестирование, потому что у нас был грамматический год. То есть мы пропустим ребенка всех, ребят, через, через те программы, ну, то есть через тот уровень, который мы брали в этом году, и посмотрим, как они у нас прокачались. И у нас обязательно будет устный экзамен. То есть получается, что экзамен будет состоять из двух частей, устные устный и письменный. Устный будет, как обычно, в формате Coverage. На самом деле, потому что в других форматах ну, потому что это действительно самый такой интересный формат, чаленджинг, ну, не ЕГЭ же брать, поверьте, ЕГЭ брать не стоит. Хотя ребят, которые сдают ЕГЭ, мы, конечно, оттаскиваем по парку исключительно. Хочется дополнить, да, что у нас было, кто с нами с самого начала года, у нас было грамматическое тестирование, да, и мы сейчас покажем вот этот вот прогресс, результат, что будет в конце года. То есть у нас в мае, в конце мая обязательно будет грамматическое тестирование, а потом вот этот экзамен устно-письменный и уже выдача сертификатов. Тоже в конце мая, примерно в начале июня. Поэтому будет очень интересно посмотреть вот этот прогресс как раз по грамматике, потому что очень важно да, для всех наших родителей. Да, ну, друзья, это вот, поскольку это была ваша боль, наша, в общем-то, тоже, нам всегда очень досадно за детей как-то их жалко их наших детей, когда им там да, незаслуженно обижают в школе за вот это вот, да, ты вот букуси пропустил, пропустил в слове. Это же, вы понимаете, что если она маме это говорит, кстати, это маме, а там папа еще и свободно на языке говорит. Папа работал там днями и ночами, а занимался ребенком мама. Там папа, ну как, как мог, да вот, но вот мама вот такие вот первые получала. Понимаете, а что нам ребенку говорят? Вы знаете, сколько может быть вот этой вот скрытой агрессии, как дети. Вот поэтому запустили этот, этот грам-год и, и эти грамматические программы, исключительно для наших ребят. А у нас теперь. Миссадамс, может быть, сейчас по большой игре тогда, а потом уже по мотивации. Да, да, да. Я отключаю. Да, коллеги, давайте я расскажу про большую игру. Добрый вечер, уважаемые родители. Вообще расскажу про всю гемификацию, которая есть у нас в LinguaCat. Я думаю, что уже по прошествии нескольких месяцев мы все столкнулись с гемификацией дома в том числе. Значит, У нас гемификация запущена на всех уровнях, начиная с 7-летнего возраста наших детей, то есть от уровня статтерс и до последнего уровня СПИ, до самых старших ребят. И расскажу про три вида, скажем так, да, геймификации, которые у нас есть. На самых младших ребят у нас есть львы. Мы выращиваем львов, мы нашли их в джунглях, львы были брошены, оставлены голодные, очень жалко было этих львят, но вот мы их подобрали, теперь мы за ними ухаживаем. И вот есть пример того, как сейчас продвигается одна из групп в середине вот нашего второго полугодия. Ну, практически наши львята стали уже рыцарями, вот еще чуть-чуть они уже станут и рыцарями, и дамами, а дальше они будут принцами и принцессами, а потом они станут королями и королевами. А для этого им нужны и оружие, и еда, и дом, и огонь и так далее. В общем, все это ребята зарабатывают своими усилиями, своими записями, своими упражнениями и так далее. Ну и, конечно, родители очень сильно нам помогают. Спасибо вам большое. А, здесь еще есть пример для ребят постарше. Они уже строят замки они уже даже создают свое королевство. Тоже дополнение у них. Возможно, я буквально немножко добавлю, потому что родители не знают историю сознания, создания. Там идея как раз в том, что сначала они вырастили своих, своих вот таких королей, царей, цариц, да, а теперь для этого государя нужно государство. И, ну, ну вот, наверное, это вообще наш подход. Здесь, конечно, такая очень мощная эклектика экономическая, но тем не менее... Очень здорово, мы специально, тогда этот проект создавался, когда, да? а, потому что ребенок очень рано вдруг начинает понимать, что для того, чтобы вот создать какое-то... Ну, а как, как, как оказывается, много нужно всего, чтобы жить, а, не знаю, чтобы была еда, чтобы было тепло, а, чтобы было комфортно. Как... Потому что здесь, вот, если вы посмотрите, здесь ребенок да, работая, делая свою работу, зарабатывая... Они зарабатывают очки, которые там, там конвертируются в валюту игры, да, и они а, покупают там себе рудники, например, для добычи там меди, э, там железа и, и так далее, э, какие-то там, я не знаю, там глиняные разработки, я уже не помню, что, но, в общем, здесь очень много всего, и параллельно учитель рассказывает, да, в том числе дети там маленькие, нередко там, ну, 8 и 9 лет, и 10, как вот это все может интересно работать. Да, все абсолютно так, и вот у нас ребята постарше, они уже строят замки. Процесс идет, то есть действительно это хороший, дают дает результаты, потому что детки очень часто, ну, они на каждом уроке, конечно, просят свои палы, мы сделали, проверьте домашнее задание, мы все приготовили, записи прислали, и родители вот те, кто приводят у нас маленьких деток, они, конечно, иногда заглядывают, смотрят а где у них уже львята, например, сейчас. А для детей постарше, начиная от уровня КЭТ, то есть это примерно 10 лет да, нашим деткам КЭТ, и вот до самого конца мы отправили их в более сложное путешествие. Перед ними стоят более грандиозные цели в этом году. В первом учебном полугодии мы ввели большую игру, где по сюжету наши ребята пробираются к стражнику, который несет угрозу нашему миру. Дети зарабатывают сикли и галеоны, это волшебная валюта. Что они делают? Тоже точно так же записывают записи дома, выполняют письменные домашние задания. Они сами знают что, сколько стоит, потому что у них к домашнему заданию ссылка прикреплена, и всегда они могут посмотреть, за что они получат, сколько баллов. И в первом полугодии у них была возможность потратить заработанные свои сикли и галеоны на сладкой ярмарке, которую мы организовали. У нас были разные наполнения, но это, это было очень приятно на самом деле, сейчас даже вспомнить, как это было. В общем, Такие вот сладкие подарки мы нашим детям готовили, но они их заслужили. Они, конечно, очень много работали, старались. И э, у нас известны такие случаи, да, когда мы задаем 9 записей, а ребенок присылает 12, потому что за это будут баллы. потому вот Он хочет поучаствовать, он хочет сделать больше. Или дети просят дополнительные задания письменные. Мы, конечно, это поощряем. Конечно, мы всегда за. Но во втором полугодии мы решили уже уже протестировал да, первое время игру, здесь решили уже объединиться вместе с ребятами. И, во-первых, мы ввели заклинания. Они могут тратить теперь свои деньги не на сладости <laughs> в конце года, а на заклинания в течение полугодия. Заклинания здесь разные. Ну, например, можно м, потратить два галеона на то, чтобы получить ответы к самому сложному заданию. Но на самом деле наши дети сказали, что они и так все знают, и поэтому это заклинание для них не, не вариант. Ну, например, они еще могут купить игру. И вот у нас была покупка большая, мы ее, кстати, праздновали, так потом весело, в группе, в группе Новаторов, в группе «Кэт». Девочки купили себе игру, но они заслужили. Они очень много работали, накопили галеоны, сикли, и смогли купить себе игру. Там очень здорово то, что мы и так много очень играем, да, но ну, это игра, например, там, «Мафия», 30 минут, ну, ни один учитель не подарит 30 минут урока под «Мафию», как бы мы ни убили наших детей, у нас ну, серьезные задачи учебные, да, а тут, ну, заслуженная тема, это же значит, что они сделали больше записей, там, да? ну, да, то есть, ребята, понимаете, вот это вот классная такая штука, когда человек учится управлять, да? вот я, я захотел, я это сделала, да, и девчонки вот, да, взяли, потратили, заработали себе, себе эту валюту и потратили ее на то, что хотели. Так что это тоже было. Да, и мы, конечно, стараемся сделать эту игру максимально приятной, максимально интересной. Но тут, например, есть такое задание, которое заинтересовало некоторых детей, где нужно обезоружить учителя. Такое заклинание. Можно обезоружить нас, преподавателей, и раздать баллы своим Друзьям. Ну, ограниченное количество. Себя тоже подстраховали. Но мы пошли дальше. Заклинаниями гораздо больше. И в последний раз, когда мы вводили игру уже в марте, да, в этом месяце, мы предложили нашим ребятам придумать свои заклинания. А потом мы бы выбрали то, что подходит, то, что максимально естественно, а может быть, как-то их модернизировали, да, чтобы тоже там не было большого перерасчета. И у нас есть вот первые примеры того, что сделали uh, из группы FCE, ребята. Uh, вот переведу вот, вот это маленькое, небольшое заклинание. Все сикли, заработанные в течение урока, удваиваются. А это будет стоить, если ребенок сделает две дополнительные записи. Вот он сделал больше, из за этого у него сикли удваиваются. Поэтому вот мы и хотели, чтобы дети сами придумали себе то, что им актуально, то, что они видят для себя работающим. Здесь еще одно заклинание: облива Максима: Сова прилетает и бросает магическое письмо, да, оставляет магическое письмо. Тогда ведьма заставляет учителя забыть, да, что. А, ведьма заставляет учителя думать, что все сделано, что все твоя, вся твоя домашняя работа готова, а, но ты при этом получаешь домашние, за домашнее задание сикли. Такое забвение, по-моему. Да, называется. заклинание забвения, но они у нас было одно заклинание забвения, они его переделали здесь. За 15 сиклей они стоят, но, конечно, цены низкие поставили. Не дерут, не дерут. Не дерут, нет, они тоже себя страхуют, тоже себя страхуют. Ну и в конце года, в мае, мы планируем большое масштабное мероприятие для наших детей по большой игре, это вот от уровня Кэт как раз, ребята. Будем закрывать, потому что они сейчас получают карты, они собирают свой маршрут, и мы будем закрывать вот эту вот большую игру в этом году, Поэтому мероприятие будет масштабное. Мы ждем наших ребят. Конечно. Грандиозное, грандиозное, да. Скорее всего, мы будем. Мы еще до конца не видим, до конца формата не видим, но, вероятно, мы будем их по уровню объединять. Это будет вот такой вот прямо такой день, день такого движа, когда они должны будут э, вскрыть кучу загадок. Причем мы пропускаем их, естественно, по, по, по, по материалу года, который они, который они брали, да, все это, конечно, привязано к э, в общем, много будет всего классного. Ждите. Мы сами, честно говоря, looking forward. Кстати, как я вот услышала на одном нашем методическом собрании, Месадом сделилось, что у нас вырос процент выполняемых домашних заданий. там, по-моему, были какие-то конкретные цифры, но я точно знаю, что это очень хороший процент. И, конечно, самое сложное, это знаете, это подростки. Самое сложное это подростки и... Да, и, и именно смотивировать их, как-то под, под, под, подстегнуть и э, преподавать педагогика у нас ведет старшие уровни, и ну, в МИСА, в частности, да, наш медалист ведет уровень э, при всей э, но вот в основном, в основном э, группы ведут другие педагоги, и они как раз говорят о том, что прямо совершенно оказались неожиданные результаты, например, мальчик, который вообще, вообще никогда не делал домашнего задания, никогда. Он сейчас вот так потихонечку ожил, и вот как-то вот он ожив, да? Потом был спад, но он сейчас участвует, он уже не он, он делает задание с какой-то регулярностью, и он его как будто бы это раскачало, расшевелило, и для нас это тоже большая победа. И э, загля... э, немного вперед подглядим. Э, в будущем году, в этом году нам просто не хватило ресурсов. В принципе, даже у нас были люди. Ребята 17-18 лет, которые почти стояли на низком старте. Мы совершенно точно привлечем к нам именно такую вожатскую команду. Соберем эту вожатскую команду, чтобы вот она уже и именно с ним В начале года мы создадим игру и запустим ее для ребят. Почему? Потому что это, это очень вдохновляет. Это итоги нашего В общем, ждите мая. Будет очень-очень-очень круто. А вот даже тут, тут Алексей спрашивает, и можно ли как-то. Давайте прям вот посмотреть чат. А можно ли получать анонс таких игр? На самом деле мы выкладываем анонсы, и они у нас в Телеграм-канале. Я продублирую в чат ссылку, Алексей, если вы еще не с в телеграм-канале, то обязательно присоединяйтесь, там писали мы и про большую игру и про промежуточные результаты, и будем еще больше тогда писать про вот этот вот интересный процесс. Возможно, возможно, на новаторах мы уже игру, да? Мисс я не в курсе, мы на новаторах запустили уже большую игру? Большая а. игра там в группе Кэт, да, есть. Да, но это потому, что группа пришла с, с, с Виноградова, они в начале года... А в принципе на новаторах мы просто пока не запустили, потому что дети приходят, но все обязательно будет, потому что, ну, потому что это классно, потому что это дает результаты, и, и вообще это какая-то такая жизнь, ближайшая. Интересно, что это нам дает э, с ребятами возможность в том числе обсуждать очень, очень важные, ну, важные вещи, это вообще здорово объединяет всех. Юля, у меня почему-то чаты очень... Чаты то да, вот такими гигантскими... Мы, мы, мы на все вопросы, я все вопросы вижу, а. обязательно ответим. Буквально еще у нас 10 минут основной повестки. И перейдем к вопросам, разберем да, все куда? абсолютно устно. У нас сейчас а, про мотивацию детей. да, Вот это как раз важная тема. Устал, не хочется делать ТЗ, не нравится. Ну, то есть что-то вот... Друзья, ну те, у кого скажем так, не первый ребенок или ребенок не маленький, уже знает что это, это, это хроническая ситуация, она нормальная. Если мы посмотрим на самих себя, э, в любом деле есть вот эта тема, вот эта вот фуктуация. К сожалению, я вот не нашла ни одного источника, но, правда, сходу попыталась найти, ну, чтобы как-то, знаете, там более авторитетно об этом говорить, буду говорить просто из нашего опыта. Очень, это вообще вот норма жизни, когда ребенок приходит, и очень часто он сначала ходит такой... Ой, ему все нравится вообще, он несется, он занимается, он готов делать правда, кучу домашних заданий, да. А потом начинается спад. А родитель, глядя на это, он думает, ой, теперь так будет всегда. И я еще хочу, скажем так, это вот один, один момент. Я раньше приводила такой пример. Вот вспомните, как вы ездили на море, на море с, с семьей, да, и сначала вы приехали на море, детей не вытащить из воды. Это прямо драма. Да? Не успел его вытащить, смотришь, там отвернулся, он уже снова в воде. Да? Проходит пара-тройка дней, смотришь, уже спокойно выходит из воды без драмы. А через неделю он вообще почему-то играет только на песке, его уже не загонишь, нам пора, пора, пора уезжать, не ну, покупайся, когда еще увидим море в следующий раз. Да? А, а ведь здесь у нас даже не море, мы все-таки... Прошу прощения, работаем, и ребенок на уроке работает. Да, да он не всегда об этом подозревает, вернее, часто об этом он не подозревает, но там много занятий, заданий, когда мы делаем упражнения, да, мы делаем их очень таком вот общение, интереса, да, переводя его на опыт ребенка. Но все-таки, друзья, это работа. А сам, и самое главное даже не это. Подавляющее большинство наших детей приходят к нам уже с языком на плече они уже устали, и у нас тут целая система, как ребенка настроить, и настроить, ну как, как мы настраиваемся друг на друга. У нас есть такие у up, мы как бы согреваем атмосферу, вот там мы все пришли, мы согреваемся, да, ice breaking, мы раскалываем лед, с которым ребенок пришел как бы немножко заледеневший внутри, да? он пришел с какими-то проблемками, проблемами, да, и проблемами, и проблемами, самыми разными. И, понимаете, на самом деле, очень часто ребенок приходит к нам, и мы понимаем, что это не потому, что он, ему тут не нравится. Просто он, он устал, да, ему вообще хочется, чтобы его, он сидел дома, и как одна мама сказала, я говорю, что он вообще хочет делать? Играть с гусем. Знаете, вот эти огромные гуси, они как раз только купили, и там мало-мало-меньше, у нас есть прекрасные там, многодетные семьи, ну и вот девочка лет 12, куда-то говорит, и бы только играть с гусем. То есть, они просто устают. И дальше вопрос, вот что нам здесь делать. Мы со своей стороны вот создаем пространство, в котором ребенок, знаете, как, кстати, было несколько таких в НТС, вот в нашем опросе, было несколько ответов, когда идет, иногда уговариваем, иногда говорим, нет, нет, нет, уж давай дыхать, ты иди, или идет там неохотно, но, но, но, но в конце всегда радостно. То есть он выходит с уроком, он уже совершенно в другом состоянии. Да? да он просто устал. И дальше вот мы думаем, что... И вот, вот поэтому это вот так вот всегда. Бывает, когда они очень низко падают. Все, не хочу, мне ничего не нравится. Там Петя такой плохой, да, там или Маша надоела, болтает бесконечно, или вообще никому сложно не дает сказать, да. Друзья мои, ну, мы взрослые с вами люди. И решение, конечно, принимать нам. Мы, со своей стороны, я говорю, строим особый среду, который защищаем интересы, оберегаем интересы каждого ребенка. И думаем о том, как обогатить каждого ребенка, да, и богатиться самим. А, с вашей стороны, да, понимаете, вот э, до тех, ну мы все, мы, мы все знаем, да, вот, как один, один прекрасный папа мне недавно сказал, я тут на третьем ребенке понял, что самое, самая главная задача родителей это вкладывать в ребенка и не ждать обратной связи, вот, обратного эффекта. Да. Почему? Ну, потому что это все потом выйдет, но это будет видно потом. А сейчас пока не дать. Мы с вами понимаем, что без языка сейчас ну, любому там, амбициозному человеку к -то, ты не собираешься работать там. Ну, не знаю, не буду приводить примеры. Язык это must have да, для любой специальности. И мы даем именно такой язык. И поэтому, опять же, понимаете да, что если до 13 лет вы его еще как-то можете, ну, Машенька, да, там, то мы тем, то нем, да, тем более, что вы понимаете, что здесь нехорошо, то после 13 лет он просто скажет, нет, я не буду ходить например, да, или не буду заниматься этим. Поэтому, друзья мои, у нас не так много таких ситуаций, да, бывает, мы же тоже люди, да, и бывает, что у нас педагог, да, как-то просел чист семейные ситуации, и бывает, уходят дети, да, вот взрослые, были у нас в начале года, например, ну, вот здесь вот тоже, понимаете, что касается мотивации, поддерживайте их просто наоборот, поддерживайте, узнавайте, что у нас происходит, и делитесь. Если ребенок провалился эмоционально, да, и вы чувствуете это, он не хочет ходить, свяжитесь с администратором, свяжитесь, ну, просто свяжитесь с нами, а мы со своей стороны тоже, понимаете, мы все время вот ищем, вот я не буду сейчас говорить про мальчика, которым мы тут регулярно встречаемся, общаемся. Но я понимаю, что он давно в таком вот какой то подавленном состоянии. Я понимаю, что он очень радуется, когда вот эта наши беседы с ним происходят. Потому ну, как дела, ну что там, как друзья. А вот старые друзья школы, на английском, естественно, да. А с маленькими нарусками, с большой. А вот тут, а вот он такой очень глубокий мальчик, очень глубокий, очень думающий. И, и тонко чувствующий, да, и такой ребенок, конечно же, он резонирует на все. А, поэтому, друзья мои, если вы видите, что ребенок просел, свяжитесь с нами. Да, мы со своей стороны найдем какой то особый факту. Это первое. Второе, если вы чувствуете, что ребенок истощился, а стыни, это вообще какое-то общее место в нашем мире. Я не знаю, с чем это связано, но вот так, так есть. Что мы делаем последние годы? Научили нас этому подростки. Я надеюсь, меня сейчас никто не слушает. В наших а Мы снимаем с них домашние задания. Причем родитель и педагог говорят, все, эй, ты сейчас этот месяц, ты домашние задания не делаешь. Вот просто не делаешь и все. Да? А, и когда он понимает, что... Понимаете, они еще очень сильно а, вибрируют на тему того, что... Знаете, как он вроде бы такой весь независимый, да и вообще не это делать, домашнее задание. Но он все равно, это, у него это давление сидит внутри. А когда мы говорим, все, ты не делал домашнее задание, соответственно, будешь работаешь в школе, да, почему я смело это рекомендую? Потому что, опять же, вспоминаем тот самый айсберг, про который я вам говорила. А, понимаете, за то время, по которому у нас ребенок учился, мы ему огромное количество связей простроили, которые вы не видите, они там внутри. Да? А на уроке учитель, понимаете, опять же, я почему говорю, что мы не можем себе многих вещей позволить, которые могут позволить другие школы, почему? На уроке учитель делает, понимаете, это такое очень плотное погружение, реальное. Она не просто разговаривает. Да? Я об этом много раз говорил, но буду повторяться. То есть ребенок на уроке не просто слушает, слышит, даже записал, чтобы не забыть, не просто слышит английскую речь. Педагог все время создает ситуации, в студент слушает Нужные слова, фразы, нужную грамматику. Причем, понимаете, не только на этом уровне условных «э», а еще на уровне «пэ» и всеи. Она все время подтягивает. То есть вот это на уровне «э» она вытягивает у него речь, а да? от, от тех уровней она берет, чтобы положить ему в ту нижнюю часть айсберга. Понимаете? То есть на уроке происходит очень серьезная и важная работа. Да? На уроке наш учитель дает… Простите, за это, это не, не громкое заявление, так есть. В 4-5 раз больше, чем любой другой учитель на любом другом уроке. Я была под свидетелем урока онлайн, который проводила девушка. Прекрасно она говорила по-английски, но я прямо видела, как она мало дается своим студентам. Да, потому что я видела, Ой, ну, ну разве так можно говорить на таком языке, да, на таком бедном. Да? Вот, так вот, наш педагог, она дает в пять раз больше, уже на урок. Она это делает сознательно. Понимаете, она не просто говорит, она четко знает. Вот это я сейчас, вот это сейчас, они будут у меня говорить вот в этом упражнении, поэтому я это делаю вот так, вот так, вот так. Вот это я им подтягиваю, чтобы сформировалось первое, второе, пятое касание. Это у нас из художественной литературы. Они это будут слушать дома в любом случае. Пусть да? даже сейчас ребенок наш не будет слушать дома. Но они будут в пять уроков обсуждать эту главу. А значит, вот этот материал из этой неадаптированной художественной литературы будет прокачиваться, прокачиваться этим учителем. Да, пять уроков. И даже если ребенок не читает дома, потому что он остынее, да, он устал, то на уроке он все равно, он сюжет понимает. Почему? Потому что есть презентация главы, потому что дальше они сидят и через вопросы вспоминают этот, этот сюжет, да, обсуждают, как, что они по этому поводу думают. Но есть другие этапы. Понимаете? Я не знаю, какой процент школ, но, вернее, только ОСМТ читает, кстати, неадаптированную литературу в оригинале, литературу оригинале, школу школы ОСМТ. И на самом деле научили ее читать, ОСМТ школу, неадаптированную литературу. Я, я не преувеличиваю, я просто когда еще 6 лет назад провела первый вебинар, семинар, живой семинар по грамматике в, в Академии здесь у нас, Выяснил, что люди не умеют работать, но они просто считают, что это невозможно. А мы научили. Вот, друзья, поэтому фразы, грамматику, нужные слова педагог прокачивает в разных контекстах, и мозг запоминает их автоматически, то есть, ну, вернее, незаметно для ребенка. Даже если Нет. он остановится, да, немножко и не будет, какое-то время отдохнет, не будет делать домашнее задание. Конечно, получается так, что, конечно, вот тот вот, ну, как, тот, тот темп, с которым он шел, когда он делал домашнюю работу, ну, конечно, он снизится. Ну, еще бы. Конечно, снизится. У нас, получается, убрали языковую среду из дома. Ну, вот это то, что я называю моделирование языковой среды дома. Да? Но он, понимаете, он сохранит этот уровень. Я имею в виду, он останется. Если он сейчас на КЭТе, он дойдет до конца года с КЭП. И в будущем году, как я говорю педагогам, мы ему доложим. Вот мы ему туда добавим, мало не покажется. Нам главное вот сейчас его не выпустить, когда он скажет, нет, я встала, я не хочу. Потому что потом будет сложнее вернуться. А так он, он приходит в свою группу, он всех знает, ему хорошо. Вот это то, что я хотела сказать про мотивацию. Про, мотивацию. про мотивацию. Да, просто-напросто ищем форму. Да, опять же, большая игра. Ну как вы думаете, для чего нам большая игра? Для этого. Для чего мы сейчас подтянем божатых? Для этого, чтобы... Потому что когда они видят этих молодых классных красивых ребят, потому что этот учится в высшей школе экономики, это МГУ, этот там, сям пям пям да, они такие все такие вот современные крутые, да, за ними захочется хочется тянуться. Вот зачем нам вожатская еще тусовка? Да? У нас отличные отношения с ребятами, вообще да, ну, место. Нет, мы хотим еще больше, и это тоже мотивация и развитие. Когда угу. Я немножко обманула по, по, по повестке. У нас осталось прям буквально 5 минут на анонс летних программ. Мы еще будем делать дополнительное родительское собрание прям чуть позже по летним программам. Но сейчас уже есть информация. Миссис Джонс, вы тогда запустите презентацию. Mm -hmm. Буквально несколько минут по летним программам, и потом ответим на все вопросы. И те, которые из чата, и устно подключайтесь, все обсудим. Друзья, на самом деле, я вот, почему-то мне очень хочется в час уложиться. Давайте я за 6 минут расскажу вам. Лето, ура, лагерь. Так, сейчас Юля сделала нам красивый слайд-шоу. Юля, почему-то мне не показывает слайд-шоу. Следующий слайд. А, Друзья, ну вот на самом деле, вот просто если по программе посмотреть, у нас а, первая часть – это дворовые игры. У нас действительно очень крутая летняя программа, именно как лагерь. А, она длится, длится, это, это действительно ни, ни, ни на кого не похоже, потому что ну, все, что мы делаем, мы делаем... Это наши болезнь, мы перфекционисты, и мы любим то, что мы делаем, мы делаем на 100%. Да, поэтому наши программы очень богаты. семь назад, прежде чем запустить первые дворовые игры, то есть мы собрали аутентичные игры, да, в которые играют там, английские, американские дети, да, вот эти вот дворовые игры. Знаете, когда это дети разных возрастов. И, друзья, на самом деле оказалось, что, это, что они очень сильно перекликаются с дворовыми играми нашего детства. Вы помните, когда мы, когда мы собирались во дворе, дети разных возрастов, да, и играли там в эти штендеры, там казаки-разбойники, висиночки, то есть вот, ну, ну, как, о, огромное количество всего, да, и помните, вот это, ну, кто помнит, кто уже такой молодой, что не помню, когда там «Таня, ужинать!» Да, кто-то начинает там родители выкрикивать, Дети уже тут разбежались наполовину по казакам разбойникам То есть вот эти игры мы собрали, у нас колоссальное количество, и два часа, больше двух часов, мы ну, в основном это движение. Да, на свежем воздухе мы в парке Тропарева э, играем. Играем, э, и это, это прям очень круто. Я когда туда прихожу, я оттуда выхожу, как будто, знаете, меня, меня зарядили, вот меня подключили к какому-то источнику. Да, и я оттуда прямо вылетаю, столько-столько да? там а, такой радости, драйва, движения. А после, ребята идут у нас, а, второй год мы будем кормить в ресторане кафе виноград, это прямо здесь у нас на Виноградово, по новаторах информация отдельно, потому что мы немножко подвисли. Но программа, если мы там ее запустим, она будет такой же, да? но тоже, тоже питание будет а, в кафе. А, Питаемся вкусно и правильно, под нас там делают специальное такое детское меню. Первое, да, там овощи свежие, второе с гарниром, натуральные напитки, все как, все как положено, да. И вторая часть программы, это уже тематическая, мы приходим, и она может быть и у нас разные программы, они все действительно очень богатые. Для подростков в прошлом году Мистеси сделала совершенно улетную программу, сейчас... Давид, которому 12 лет было в прошлом году, сейчас 13, он прям ждет по властелину колец. Ну что, давайте, давайте, давайте эту программу в этом году, мы думаем, потому что там она сделала это очень, ну, действительно, очень здорово. Эта, эта, эта команда подростков, она так сплотилась, какие-то совершенно уникальные крафты, ну, в общем, ну, очень, очень здорово, правда, здорово. Я, я пока тут параллельно буду показывать на, на, на, наше... да, на, да, наши... Да, да, показывали на самом деле. И сейчас вот это просто вот, да, действительно вот мы, много движений, это вот мы делали, девочки нам делали флешмоб, столько там действительно радости какого-то, ну и вообще, в общем, это настоящее лето без гаджетов, в котором, в котором ты общаешься, да, это так вот, настоящее живое общение. И еще плюс, почему я говорю, что у нас совершенно такие вот ну, потрясающие программы, а, потому что они очень... Это всегда погружение, например, у нас есть старая программа а, «Путешествие с Марко Пола. А, «Путешествие с Марко Поло», и это... это она, она, она интересна взрослым, да, вот китайская скина, кстати говоря, а тут какой-то они... Э, э, ну тут, тут конечно... Не, не успею прокомментировать, да. Комментировать не успею, да. Вот эти брошки, которые делали на... да Еще знаете, почему я считаю, что у нас крутые программы? Потому что они очень такие, знаете, они удивительно гармоничные. То есть, с одной стороны, ребенок... Это не просто вот ребенок тусуется там, хотя на самом деле тоже хорошее, доброе общение, оно прекрасно. Нет, но у нас очень содержательная программа с точки зрения открытия мира. Например, по Марко Пола мы программу писали не сами, это писала совершенно замечательная девушка-географ, и я сама узнала столько всего нового, я сначала с твоими детьми проходила, и я говорю, там, история про Васильска, откуда она, про Асбест, Асбестовая ткань, и все это наши дети узнают, я считаю, что это очень здорово, и крафты. Да, на, на, кажд, на каждой программе, естественно, они соответствуют возрасту, ну вот вы видели, да, там такие-то, то они тут колы. понимаете, да, что это развитие мелкой моторики, это, ну, это просто все очень здорово, и, естественно, никаких гаджетов. А, это 6 часов полного погружения в английский, вы понимаете, что наши дети лет 10 уже все говорят по-английски, да, ну только да, на самом деле раньше, те, кто лет 3-4 пришел, эти уже и в 8 тараторят, по-английски. То есть это реально нас слышно, сразу слышно, что это вот там английский лагерь. Шесть часов на английском полностью, все довольно да, непонятно дело, вожатые. Да. И в конце, вернее, плюс у нас еще бассейн. Так что приходите. Бассейн уже на русском. Бассейн сам бассейн 70 чай детей у нас смотрите, учатся плавать. Бассейн с инструктором, да? да Которого нужно, наверное, английскому научить. В общем, друзья, Рекомендую очень. У нас есть люди, которые каждый год к нам приходят, и не говорят, что ну, ничего подобного, причем это очень и очень продвинутые родители, которые для своих детей э -э, ищут лучше, и они нам оставляют такие, люди, что действительно это не Не пропустите, пока ваши дети маленькие. Да, у нас, у нас до конца, уже девочки-администраторы скидывали в чат, у нас до конца вот, марта осталось... А, осталось буквально несколько дней, у нас акция «Самая низкая цена» – 20% на лагерь. Вот да. Девушки-администраторы могут Есть скинуть друзья. прайс, что входит в программу, подробное расписание. И, кстати, хочу похвастаться, что у нас несколько детей научились плавать именно в нашем бассейне, да, в нашем лагере. Значит, я, девчонки уже большие, такие. А, друзья, мы почти чуть-чуть не уложились по поводу… А, еще был ну, вопрос такой важный по поводу того, как ребенок чувствует себя в группе, я уже говорила о том, что мы особо, мы, действительно, для нас это очень важно. Да, и поэтому в этом году мы вывели наши ценности, да, уважение друг к другу, да, искренность, справедливость. Я прям смотрю, потому что они у нас тут висят. Поэтому, если вас что-то беспокоит, обязательно спрашивайте. Если у вашего ребенка сейчас сложный период, например, что-то произошло, да, была вот ситуация, когда умирал ребенок бабушка. Я, например, когда я еще как-то и я узнала об этом, по-моему, большому сожалению, очень поздно. Ну, я просто чувствую, что ребенок, ну, то, то есть педагог не может понять, ребенок сейчас устал вот на уроке, да, ему не нравится, да, потом вот ну все, вот он там да, бастует. Друзья. Вы понимаете, если вы нам эту информацию дадите, или какая-то сложная ситуация, всякое бывает, правда, а педагог просто будет больше внимания уделять ребенку, понимаете, он повернется, он поймет, что его сейчас нужно обнять, посадить рядом, или наоборот, если ребенок не любит, что его обнимать, но он поймет, что его нужно сейчас окружить вот каким-то кольцом защиты, да, Особое внимание обратить, чтобы дети там, его там не трогали, или наоборот ему нужно больше внимания. Понимаете, это все мы, ну, это зависит от того, какой ребенок у вас. Да? Пожалуйста, держите нас в курсе. Да? Если что-то произошло, дайте знать, чтобы мы со своей стороны тоже поддержали нашего ребенка. Да? Мы их тоже любим. А... Про, про, про то, что если кто-то у нас начинает срывать лодки, как говорят в школе, а на самом деле нарушает групповую динамику, потому что кого-то несет да, ребенка, то помните, что мы будем вас приглашать. Почему? Потому что, потому что он мешает себе, он мешает другим, он мешает учителю дать детям то, что мы даем. Да? И вот эта вот тема, потому что иногда мама очень... Мама особенно, папа в этом отношении спокойнее гораздо. А для мамы мам, мам ситуация, мам ситуация очень больная, а, когда ей говорят, что надо, надо побыть, потому что там Петя Петю несет, да, Петя, Петя, Петя не контролирует себя. А, забыла мысль? Я, я ее вспомнила не, не воспринимайте просто это спокойно к этому относительно нормально у нас было и таких ребят и... Зинча, можно Алексей да да, да. Я думаю, что да, я даже... я... Да? да, я просто понимаю, что так все эмоционально, да, все прекрасно. Вы могли бы просто рассказать конкретнее, вот у меня просто ребенок там про игры я задавал вопросы, да, он, к сожалению, первый раз слышит какие-то игры с баллами. Ладно, хорошо, я буду отслеживать а, программы, да, и как бы интересоваться вообще, что там за игры, как, были они или нет. Мне больше по программе, вот вы говорите, что он а, через какое-то время там поймет. Мы сейчас, что, уже получается 4 месяца занимаемся, да? Соответственно, какой-то вообще период есть, вот для э, заметить, чтобы какие-то э, уже были результаты, да? Потому что, да, я понимаю, что если год или два занятия у ребенка, те, кто делились, да, что вот мы год или два занимаемся, но мне кажется, год или два, в принципе, при плотном посещении репетиторов тоже там дадут какие-то результаты наверняка. Я не, не то, что там вашу методику, да, оспариваю, но просто хотелось бы какие-то вот сроки понимать, может быть, у меня ребенку вообще не дано это, да, и мы его зря там гоняем на... Да. Не, он ходит с удовольствием, но для него это такой, знаете, вот... Тусняк, что говорится, да, а мы-то хотели бы, чтобы он все-таки английский изучал. Да, мы тоже этого хотели бы этого Вот прям очень вот да. отдельно, что прямо мы не то, что этого хотели бы, мы. мы это так и делаем. А сколько ребенку ну, лет? 12. А, да, просто дело в том, чтобы я четыре вот месяца, от, соответственно, ребенок отходил, и я у нее там периодически просто его пытаюсь, и следующий мой вопрос был, да, то, что я его пытаюсь по английскому к текстам каким-то при, приурочить, да, чтобы он там позанимался, чтобы он почитал, чтобы он словарный запас э, пополнял. Хотя мне там жена говорит, что не надо этого делать, потому что методика типа не, не, не предусматривает это. Да? Но я все равно считаю, что мне кажется, надо что-то читать, выписывать какие-то слова, чтобы ну, язык состоит из слов, чтобы он хотя бы пополнял свой словарный запас. Но э, там спустя там три месяца просто я ребенку там... Спрашиваю периодически ты мне про глагол, глагол ту -то тот же самый хотя бы скажи. Там какой-то как это употребляется? Он иногда путается и объяснить не может. То есть, есть ли какая-то все равно программа изучения да. языка, или это все на каких-то вот опять же там эмоциях? Давайте пообщаться. Я просто, просто половину первый вопрос боюсь забыть, вы мне напомните. Хорошо? По Спасибо, моей... кстати, за вопрос. Это вот да. очень актуальный, очень полезный вопрос. А, скажите, пожалуйста, какой уровень у ребенка? кто, кто как, как, как ребенок? Ребенка зовут. А, Всеволод. <связь> Смотрите. Э, друзья, это очень важно, на самом деле. Там, если ребенок пришел к нам с уровнем А2, например, это, Кэт, это приблизительно, ну, понимаете, да, мы все время помним, что школы не учит говорить вообще, понимать лично на слух, но условно седьмого класса. Хотя бы у него там какой-то словарный запас есть на этот уровень. да, И он как-то, если мы его берем на этот уровень, он хотя бы как-то понимает, педагога, который его тестировал. Да? Это один момент. Другой момент, когда ребенок к нам приходит на уровень off us, это означает, а, как бы, по-русски никак не могу это красиво перевести, но такой ненастоящий начинающий. То есть мы берем с ними программу с нуля. Это дети, на самом деле, у которых барьер уже сформировался. Да? То есть им э, вели по э, классической программе. Да? А, то есть, вот он, 12 лет мальчик, это же значит, что он изучал язык в школе, да, но у него там какие-то, может быть, в лучшем случае слова, да, и конкретный барьер. Почему? Потому что ему как раз рассказали уже про глагол to be, он, конечно, это все совершенно там никак э, не усвоил, потому что это недоговоримо, да, в том виде. Ему рассказали не только про глагол to be, про present simple, ему рассказали про склонение, э, и, и про что только не рассказали, да, про множное число. Да, а, и в результате у мальчика образовался вот этот самый барьер. Да, когда для того, чтобы сказать простую фразу, он начинает метаться внутри. Так, глагол to be. Так, I am Это вот I, I. А, если у нашего ребенка вообще не возникает таких вопросов, потому что он просто говорит I am да. Почему? Потому что I. И он, у него нет вот этой аналитической работа в голове, так же, как и у вас нет ее в другом языке. Uh, I – это первое лицо, единственное настремение, первое, первое лицо, единственное число. Дальше, глагол to be. Так, I am sewa. Я был сева или я сейчас нет Я сейчас сева значит, это что? Это настоящее время. Так, это что? Present. Present, но при этом это третье яйцо единственное число, да. Значит, значит, так, склоняем. I am. Ага. Или I is. Нет, я не помню. Или I are я не помню. Вот это то, что происходит у него в голове. А М как правило помню. А вот все остальное уже нет. Да? И, и это то, что нам, вы знаете, вот мне нравится очень один образ, он очень такой а, физиологичный. Вот когда к нам приходят дети, и мы берем кого-то гипнозу, это ситуация гипса, который был неверно наложен на перелом. И вот нам теперь нужно о а, снять, перелом вот, вот, вернее, вот эту кость, которая уже срослась неправильно, нам нужно... Я вас понял, просто а остальные есть? там тоже хотят есть? задать вопрос. Алексей, да, есть. Алексей, есть. не все. Мы сломали, наложили гипс, а теперь мы это лечим. И мы ждем пока, это. понимаете, нам этот барьер сначала разрушить нужно. А Я понял. Можете, а вы нам ну, опять туда лезете. И он говорит, а ну скажи мне, ну, распрягай мне в ногу, и он такой, севка, который... Такой вот искренне открытый, на занятии он отлично работает. Вы его сразу ставите, знаете, в какой-то, он весь, вот такой вот, да. Нет, и я вот его все. не ставлю. Вы так говорите, как будто, знаете, я вот его на второй день спрашиваю, когда человек уже, ну, ребенок, да, хоть три месяца, и он не может сказать туби глагол, но мне сразу это вызывает, либо у меня да, просто ребенок не впитывает. Тупи. Нет, потому что вы неправильно его спрашиваете. Хотите спросить? Придите на урок. Посмотрите, что он говорит на уроке. Какой, в какой языковой среде он живет? Дайте ему время. Мы еще, мы еще барьер этот не сломали. Четыре месяца это очень мало. Нам нужно вообще вывести его из зоны анализа, его мозг, чтобы он научился себе доверять. И для этого, в том числе, мы читаем неадаптированную литературу. Не надо его усаживать ни, ни на что другое. Отпустите парня. Наслаждайтесь с ним общением. Поверьте, у нас огромный опыт такого рода. Мы читаем... Ну, то, есть, то есть никакие тексты мы, мы дома по-английскому не читаем, никакой мы словарный запас не пополняем там и так далее. Нет, только то, что мы даем в домашнем задании. Только mm -hmm. это. У него учебник, Хорошо, и, и, и, через, и дом, год, через год мы должны увидеть какие-то сподвижки. Вы сейчас их можете увидеть. Вы неправильно смотрите. Вы же спрашиваете, вы про глагол туби? Мы глагол туби изучаем. Он его изучать будет, вот он системно возьмет, а, возьмет через два года он будет, но ну, он уже будет анализировать, понимаете, не глагол «бить». Он уже будет через два года говорить, два с половиной, да, где-то. И он уже будет анализировать. Вот на, на уровне «кэнд», да, это два, два с половиной, максимум три года. Но он будет, я не буду сейчас искать, друзья, вот эту нашу табличку это наша сказать. он будет работать, он будет рассказывать про вот эти времена группы Simple, он будет использовать времена, вот Past Present Continuous без проблем, Past Continuous, Future Continuous, то есть вот эти времена, вот это мы все проанализируем, и вот это тоже Present Perfect. Present Perfect, да. Понимаете? Но это будет через два с половиной года, когда у Сива будет хороший словарный запас и тогда он будет говорить, и тогда он не будет говорить, ну, в то времени, это вообще что такое, present simple или past, или, или past perfect. Вот. Давайте Алексея пригласим на занятия обязательно. Адамс, у нас, открытое у нас будет, будет открытое занятие для группы СЕВА? В группе СЕВА проходила открытое занятие в январе, получ... мне кажется, в январе, в конце января, возможно. Но э, родители, уважаемые... Не забывайте, у нас все занятия открыты. Вы всегда приглашены автоматически. Приходите на занятия. Приходите. Обязательно проводите время на уроке да, с ребенком, с педагогом советуйтесь. Да. Вот, спасибо, Алексей. Я забыла об этом. Ну, вернее, мы периодически об этом говорим. Понимаете, еще такая штука есть. Особенно вот у ребят с барьером. Они сразу чувствуют, когда вы их проверяете. И чтобы вас это не обманывало, Урок выглядит как тусовка это правда. И мы, а, а, мы все время выдерживаем определенный баланс. Он выглядит как будто бы это клуб. Они собрались, мы, мы, мы обсуждаем вопросы, которые им актуальны, важны, да, при этом мы подгружаем какие-то важные там, темы, которые мы читаем правильные, да, общечеловеческие. Но при этом это действительно происходит в формате живо, живой такой беседы. Поэтому у нас коврики, на которые мы садимся, да, но. Понимаете, это на самом деле методика Лозанова, методика, такой, такой, сугестия так называемая, когда вы выводите мозг, когда мозг не очень как бы, подозревает, что он обучает, он обучается гораздо быстрее. А когда вы его проверяете, вот, дорогие родители, это вообще вот такая ну, типичная ситуация, когда, а ну-ка скажи, какие ты сегодня слова выучила, а они сегодня не учили слова, вот мы не учим слова, понимаете? Вы просто даже не можете понять, какое количество, ну, это это опять про систему, которая, ну, условно состоит из пяти уровней. Да, первое, это слово, когда вы можете дать ему определение, это в нашем русском языке, а последнее, это когда вы это слово только где-то слышали и даже не очень уверены, я имею в виду развитие. Это то же самое, как в родном языке, но я не объясню сейчас на пальцах, надо прямо показать просто Просто это может показать педагог, рассказать прям, приходите Алексей, Алексей к нам навстречу, э, миссис Джонс все расскажет, покажет с педагогом, пообщаясь, посмотрите, как Сева э, на занятии. Вам нужно это увидеть вживую, да? Да. там живет да. Сева. Да. Когда вы его проверяете, он это сразу чувствует, и он закрывается. Да? А, когда педагог склад... выплетает понятильную систему в голову, то Сева, понимаете, она четко понимает, что вот эти слова, на выводит речь а вот эти слова она ему закладывает в пассив. Его мозг это тоже понимает, а сам Сева нет. Это наши родители, взрослые наши, взрослые наши студенты, они говорят, а, знаете, как они говорят? Ну вот у нас тоже меняются педагоги. И, Например, претензия была от родителей. Вы знаете, какой-то не очень сильный преподаватель, вот этот вот новый. Я перестала запоминать слова. То есть они научат слова, но она четко понимает. Она раньше много слов знала, не знала даже, а вытаскивала срок, а сейчас стало меньше. И что такое? Вот, это вот это вот инструмент. Алексей, приходите на уроки. Прям посмотрите. Давайте я тогда сейчас озвучу вопросы из да. чата, и можно задать вопросы устно. Так, первый вопрос. Юль, Спасибо. вопрос самый первый был про американский английский. Да, дети изучают американский Елена сдала: дети изучают американский английский или британский английский? Мы, мы не разделяем два диалекта. В основном материал у нас э, по э, британскому. Ну, просто так, так сложилось, что мы так художная литература британская и начитанная британцами. А, это начинает быть важным, если мы берем Кембридж, что с уровня c1 то есть это уровень уже, когда мы даем выпускника вуза, да. если мы говорим про ЕГЭ, то там очень-очень небольшой объем, там небольшое количество слов, которые нужно писать, ну то есть ребенок выбирает диалект, он говорит, я буду американский там, или британский, и мы, как правило, им помогаем, потому что наши дети, поскольку они себя очень уверенно чувствуют в языке, ну достаточно быстро они начинают, за счет вот этой вот мощной это части айсберга, которая у них есть они очень уверенно живут в информационном потоке. И поэтому наши дети очень много смотрят видео на английском. И дальше так получается, что вот этот смотрел в основном там, американские видео, поэтому мы даже слышим по тому, как, как они говорят. И мы просто потом тестируем, смотрим. Так, Петь, ну ты уже тогда stick to, to British, да? То есть это, тогда уже иди уже по-британски, и вот теперь четко-четко. Так ты пишешь favor, так ты пишешь flavor, да traveling program и так далее. И там же есть своя особенность по грамматике. А так мы не разделяем, это не нужно. Так, хорошо. Следующий вопрос. Уровня Fly. Какая игра? На уровне Flyers, наверное, да, имели да да да, flyers. да, на Flyers они строят замки. Стро... Строят замки у них сейчас. Все фактически у нас есть в кабинетах тоже. Они висят либо на доске, либо они могут быть отложены на партах. Такое может быть. Поэтому... Точно так же, если вы хотите прийти, и вы с ребенком пришли в офис, можете сюда заглянуть, посмотреть, где сейчас у вас ребенок находится на табличке. Алексей, мы, по-моему, не ответили вам на вопрос. Да? На самом деле, на новаторов почему запустили. А будем запускать, Александр, или уж как-то не очень? Как на новаторов у группы False Beginners запущены замки. А замки запущены все-таки, да? Да, у них есть замки. Я знаю, что Сева пропускал несколько занятий. Может быть, в то время, когда мисс Джексон ставила баллы. Но это еще при мне мы начали ставить баллы. Мисс Джексон ставила. Может быть, немножко пропустили. Но mm -hmm. там есть запущены. В этой группе есть. Mm -hmm. Хорошо. Году, может, там большую если, да? Ну, потому что это ребята старшие. В следующем году только большая игра для них. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, летом будут ли занятия онлайн? Спрашивает Елена. Да, обязательно. У нас академическая программа, ну как, учебная на самом деле, обязательно есть. И она в онлайне в основном, процентов на 90. Обязательно будет, да, и там будет и грамматическая программа, и наша стандартная. То есть можно, кстати, если вы много пропустили или хотели там конкретно поднаработать, летом прям отличное время, потому что все расслаблены. А, программа у нас классная, интересная, ну, как, как, как всегда, Мы это делаем. Mm -hmm. um, у нас, по-моему, без, без домашки, да, такой. Мы делаем без домашки, лайтовый вариант, но если ребенок там прям, то есть домашку очень легко подключить, да, очень легко для тех, кто по-настоящему хочет. Но mm -hmm. у нас, по-моему, таких было всего несколько ребят, mm -hmm. чтобы там была какая-то потребность. Mm -hmm. Екатерина уточняет, и Татьяна к ней присоединяется. Планируется ли возвращение испанского и китайского языка по вашей методике в следующем году? Вот, сейчас, когда у нас, ну, у нас тут мы очень круто перестраиваем методическую нашу работу, метод отдела, как, как так, системно, да, и сейчас во что это все упирается? То, что если мы берем китаиста, да, то он работает полностью по, ну, скажем так, я вот раньше брала в и там у нас были сумасшедшие результаты, без преувеличения. А, но я ее полностью вела, у меня сейчас нет этого ресурса. Я ее методически вела, да, мне со мной было, это очень интересно. А, и мы тогда за два с половиной месяца реально мы взяли программу двух лет, но она просто такая, потому что китайский ну, я считаю, неправильно преподают, а, потому что идут, опять же, от транскрипции, от там латинскими буквами пишут китайские слова. А мы уже через полтора месяца ввели текст, в иероглифы. к нам пришли дети, которые два года до этого занимались китайским. Наши дети. Да? Не у нас, а в другом месте. Они к нам пришли нам, китайские с нуля и с нами занимались. Вот. Но, может быть, в этом, в следующем году, если будет вот методист, да, когда кто-то будет вот прям ежеурочно вести а, педагог по-китайскому, и я, который будет, ну, просто какой-то такой основной маршрут пролагать, тогда вот можно, потому что по-испанскому по у нас тоже много наработано. И французский тоже хотят. Французские нет, нет, друзья, французского точно не будет, потому что, ну, мы выбираем языки, которые, ну, все-таки самые востребованные языки. Китайский, испанский – это языки, на которые говорят. Большой процент населения. Так, Лена пишет приятный отзыв. Ходили в лагерь три года подряд, ребенок в восторге. Каждый день приходила, рассказывала, как здорово и много всего нового. Даже мы для себя узнавали, и был огромный прорыв по языку. Девушки, большое вам спасибо. Лен, спасибо вам тоже за теплые слова. Спасибо, вы вдохновляете. Да, так, а сейчас... Я со своим отзывом снова, Ольга пишет, моя дочь вряд ли сможет ответить на этот вопрос, это, видимо, про туби. be. при этом она уже говорит как человек со свободным английским. Вам тоже вряд ли отвечу на вопрос по грамматике. Я на английском работаю, свободно пишу статьи, но если вы дадите мне тест по грамматике, очень вряд ли я его сдам хорошо. Вот спасибо, Ольга, потому что я же в самом начале сказала, что мы начали там... Uh, натаскиваем ребят на формат ЕГЭ. Он будет совершенно такая, совершенно другой мир, ЕГЭ. И вот в Кембридж они прям ну, принципиально разная подготовка. И вот как раз преподаватель сказал, что наши дети делают ошибки носителей. Да? Uh, и, как видите, можно прекрасно работать, да, использовать язык в жизни в учебе, но при этом, да, вот спросите носителя, что такое Present Perfect, он, он будет в, рассеянности, в растерянности. При этом мы говорим про носителя, не с филологическим образованием, понятное дело, да, ну, например, я помню, что это была научно-техническая интеллигенция в свое время, когда я работала еще как переводчик. Да. И, друзья, да, мы идем туда. И для чего мы как раз подтягиваем сейчас вот прям программу, да, адаптируем ее под школу, это чтобы, я уже говорила, чтобы нам, нашим детям было проще в школе. Но на самом деле, чтобы вам было проще, наверное, успокоить вас, ваше беспокойство, в том числе. Так, Екатерина пишет, есть разница, какую задачу ставить, Сда сдать экзамен или чувствовать себя свободным в языке? Это тоже поддержка, поддержка. Да, коллеги, есть абсолютно точно, но вот там еще, знаете, какая ситуация, почему всегда сдавали Кембридж? Потому что Кембридж – это про реальный язык, про живой и который везде нужен. Опять же, мы сдаем кемпические экзамены, потому что у них нет срока годности, срока действия, да, они как бессрочные. Другие экзамены, такие как TOEFL, IELTS, IELTS то есть, тоже разрабатывали, там срок действия до 2, 2 года. Так вот… Да, в Кембридж, да, там можно чуть-чуть там, там какое-то время спустя поднатаскаться на другой экзамен, там уже может быть специальным преподавателем, который делает это, вот эту точечную настройку, да, и спокойно его сдать. Если мы говорим про ЕГЭ, это для меня тоже стало вот прям, я просто плотно в этом году вошла, стало таким открытием, что ЕГЭ, например, по литературе, я уже рассказывала нашим родителям, можно сдать, не читая даже произведения. Просто если ты четенько знаешь структуру и какие-то вот лайфхаки, то можно написать сочинение, ну хорошо это знаешь. Девочка написала на 90 баллов. Да? Вот она написала сочинение культуре, о слове о По, по, по слову о В английском, ну, она близкая ситуация, очень близкая. Угу. Так, а вопрос от Светланы. А на виноградова... так, В группе Муверс на виноградова большая игра есть и какой тематике? У нас большая игра одной тематики, это «Магическая, магическая школа». Сейчас расскажет подробнее. Uh, уважаемые родители, если муверс, то это либо львы, либо замки. У нас большая игра, она от Кэт, которая вот со школой, с этим стражником, за которым мы идем. Да? Uh, это уже для ребят постарше. Муверс, uh, смотря какой у вас номер, мы для тех ребят, кто у нас на муверс помладше, сделали львов. А для ребят постарше мы сделали замки в этом году. Кто в Movers или Movers Plus в группе. Нужно посмотреть, нам будет адресно. Ну, опять же, можете заглянуть, да, можем через администратора вопрос этот тоже прояснить. Угу. Да, спасибо. Людя, подвольте, да. я еще раз все-таки скажу, потому что это действительно важно. Про проверку. Вам, mm. вам действительно очень, ну, вы не можете проверить, как ваш ребенок, да, прогресс вашего ребенка. Да, в том числе мы поэтому сдаем кембриджский экзамены, потому что это независимая объективная оценка, да, сдавали всю жизнь. А, придите на урок, придите и посмотрите, потому что там вы увидите, как ваш а, ребенок живет, да, вы услышите, не чувствуете, какой плотный язык. да, а Она ничего или он вообще-то не теряется, явно в теме, отвечает. Да. Вот это нужно прям самим увидеть еще я напоминаю, друзья, что у каждого ребенка свой, у каждого человека свой срок. Помните, мы же физиологически с вами по-разному развиваемся, да? Но мы почему-то полагаем, что все, не знаю, например, любой, возьмите любой предмет, должны вот существует программа, и ребенок ее должен брать так, как эта программа его дает. Да? Но это же однозначно, мы сами взрослые люди. И просто даже анализируя опыт своей собственной жизни, да, а тех, у кого больше там, одного ребенка, еще и на собственных детях, это видит, сколько они разные, как по-разному они берут программу. Да, и, и объяснять не надо, он там как-то вообще понятно, где это взял, вот сам просто взял. А другому ты объясняешь, объясняешь, объясняешь, а он... Но потом это все равно произойдет, никуда не делится. Визит не высшая математика, но надо, надо, надо верить. Мы идем правильно, да? мы идем по тому же алгоритму, по которому ребенок осваивал родную жизнь. Поэтому просто, просто верим и ослабляемся. Так, Елена спрашивает, с какого времени стартует летняя программа? Ее продолжительность? А с, с 5 июня, да, у нас есть. С 5 июня у нас летний лагерь, да, и будет академ программа тоже. Да, они все, все с 5 стартуют. Так. Да, и Давайте обязательно летнем. пришлем в ближайшее время конкретную прям программу, что и как поэтому чуть-чуть прям подождите. Так, Нина пишет, что арабский язык тоже интересует. Да, боюсь, что арабский мы не возьмем пока, у Во всяком случае, ресурса точно нет. Хотя, конечно, мне самой интересно, мне просто интересно. вообще конечно, когда заходишь в какой-то язык другой, это такой-такой удивительный мир, потрясающий. Но арабского пока не не будет. Так, Вероника пишет. Добрый день, есть ли занятия онлайн в течение года или только летом? У нас есть частично группы в онлайне, какие-то, да? Как-то у нас не идут в онлайн. У нас, да, у нас есть сейчас одна группа онлайн, либо у нас есть желающие там индивидуально, да, желающие объединиться в группы, но это очень сложно, потому что... Люди находятся и в разных странах даже, те, кто хотят заниматься, и, и в разных часовых поясах, поэтому э, онлайн нам сложнее собраться. Но вообще возможность есть заниматься онлайн. Нам нужно понимать только время. Может быть, мы могли бы с кем-то соединить, если бы это была группа. Но это востребованный, конечно, такой сейчас вопрос. Uh -huh. uh, Вероник, тогда. Uh... Оставим в любом случае ссылку на телеграм-канал, там можно написать в комментариях свой вопрос, и я передам его администраторам, они с что вам все расскажут, да, и как, как можно вообще подключиться к онлайну, или какие варианты можно найти. Так, Алексей пишет, болели ковидом, и нам никак не решить вопрос с переносом занятий. Мисс Адам как раз пишет, вы имеете в виду пропусков, есть возможность организовать онлайн-отработку. Да, можно тоже об этом, об этом договориться. Да, Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, полную стоимость летнего лагеря. Да, это я сейчас отвечу. О, нет, нет, нет, нет. Полная стоимость для наших учеников. Две недели с питанием 41 500. Это полная, полная стоимость. Сейчас раннее бронирование до 31 марта и скидка 20%. 33 200 да, то есть без скидки 41 500, сейчас со скидкой 33 200. И для гостей нашего клуба две недели с питанием, полная стоимость 45 500, по раннему бронированию 36 400. Так. Да, сдача телефонов на входе. Mm -hmm. Так, очень, очень ждем группу для лет на новаторов. старше с трех лет с вами и поиграли, видим прогресс. Будет, ну в будущем году уже. В этом году мы так-то а, запустились. А на можно месте. еще вопрос про, детский, про летний лагерь? Конечно. Там у вас вот 10 дней заявлено, но один день выпадает на 12 июня, и это выходной день. Как будет организован этот выходной день? Ну, То есть вы планируете, что будет лагерь, то есть у родителей выходной, а дети будут в лагере в этот день? Да. Да, мы решили, мы думали, обычно мы переносим, а здесь получилось, что он в середине недели? Не, он в понедельник вроде как. Почему-то мы почему-то мы решили, что мы не будем, а, у нас какой-то день потрясал. Да, 12 июня, понедельник. А, мы просто хотели, чтобы лагерь закончился прямо вот 16 да, и уже можно было спокойно уехать там на выходные, например, да. 17-18. А так придется девятнадцатого выходить еще на один день. И как-то по опыту прошлых лет, да, по обратной связи от родителей, было бы удобнее закончить как раз в пятницу, чтобы потом уже были свободные выходные. Но что опять... детей вывозят, детей вывозят на дачу. Да, и получается... Ну да, вот у нас такая ситуация, что мы вывозим детей на дачу и, соответственно, возвращаться за 12-го. Но если это было бы среди недели, наверное, может быть, логика была бы, да, здесь сделать лагерь. А так как мы выезжаем на длинные выходные на три дня куда-то, но я думаю, что многие не будут три дня в июне оставаться в Москве, то как-то не очень логично в этот день устраивать лагерь. То есть это автоматически, значит, пропускать его. Ну, давайте мы подумаем, наверное, да, мисс Джонс? Давайте возьмем тайм-аут, потому что мы как раз наоборот делали так, чтобы, что у нас был, скажем так, всегда же, знаете, как есть, одни видят это так, ну, образ жизни у всех разные. наоборот, нам говорили, что вот здорово, если мы уже, да, в лагере отдохнули, и дальше я вывожу ребенка. А тут, получается, мы вывезли, на один день привезли, потом надо куда-то обратно дедушкам, и бабушку Такая, логика такая. Тогда просто, да, возьмем тайм-аут, подумаем. Да. Так. Будет ли администратор на Виноградово? На, на, на Новаторов, да, я там уже ответила, да, что мы в процессе отбора, а, будет обязательно. Да, пока у нас, вот, мы, мы тут кто, кто можем, там дежурим. О, такая хит, хитрая неделя, поэтому не было никого. Так, в анонсе было написано, что будет обсуждение, чем и как заниматься летом, Алексей спрашивает. Да, в первую очередь мы сегодня анонсировали летний лагерь, да, потому что у нас ранее бронирование осталось 5 дней. И готовим сейчас а -а -академ программу. Информация будет в ближайшее время по стоимости, по расписанию, по формату занятий. Так что обязательно все, Алексей, проанонсируем в чат групп. Так, Екатерина пишет, спасибо большое за встречу, всем хорошего вечера. А, так, Елена, только одно время для лагеря или еще другой период запланирован? Может быть, в другом месяце планируется, то есть в июле. Мы планируем в августе, но у нас будут еще дополнительные программы в июле. да, Миссис Джонс, такие, такой короткий, лайт-версия лагеря у нас будет. Друзья, мы прямо их анонсируем в ближайшее время, потому что ну, вот, самая большая программа – это такая лагерь, а все остальное обязательно будет. Да, у нас там есть экономическая школа, там раз в неделю они собираются. Такие разнообразные мы делаем форматы, чтобы можно было себе что-то такое взять и язык поддержать. Вот тут я смотрю, Гладкова Елена, да, Виталий Гладков. Добрый вечер, посещаем клуб с 2012 года. Последние пару лет субъективно динамика наблюдаемого прогресса несколько снизилась. Да, это Леночка Гладкова, помню. Объективно судить до экзамена хотя бы внутреннего не могу. Экзамен внутренний сейчас каждый год проходит коллеги. Тем не менее, дочь удовольствием занимается. Мне что понравилось. Особенно посещает донять, выполняет ДЗ. Сам подход к домашним заданиям отлично, всегда с удовольствием. За это время научилась писать шикарные эмоциональные тексты по-английски. По-русски так почему-то не получается. Я вот думаю, что это как раз вот результат того, что мы работаем с художественной литературой. Так плотно мы же в нее так внедряемся. С неадаптированной художественной литературой. Да? И Леночка, наверное, уже год это и работает с ней меньше. Я не помню, сколько ее лет. Интересно у, у Елены уточнить, а как вот последние пару лет субъективная динамика наблюдаемой прогресс несколько снизилась? Вот как именно вы это измеряете? Лена, если вы здесь, можете прямо включить микрофон. Здесь, здесь папа. папа, папа, Лены. Меня слышно? А, да, да, да. да, да. да. А, ну, я же говорю, субъективно, то есть я там пытаюсь что-то узнавать, как во внутреннем общении. Вот, плюс. Прогресс по, по базам, то есть все-таки 10 лет прошло, сейчас и 13, и я смотрю по опережению там, условной школьной программы. Если сначала она была, там, наверное, там 4-5 лет, сейчас, наверное, там ну, может быть год-два. Опять же, это субъектив. Нет, а как, по -моему, на каком она уровне? Уровень как, сейчас в какой группе, Лена? По-моему, при FCE это получается B2. Да, это B2, но это при FCE это 10 класс. Вот вроде я думал девятый, то есть она сейчас седьмой, то есть ну, вот как раз там около двух лет, э, ну, я считал, как бы опережение школы. Ну идет. у нее, понимаете, как… Нет, это вам нужно посмотреть, что такое ЕГЭ, что такое школьная программа вот, в такой реальности. И потому что, конечно, вот я говорю, вы не видите вот эту огромную часть айсберга, да, откуда она вот это берет. Да, сейчас и... я вообще уже ничего не вижу, потому что она занимается сама, входит сама, в восторге от преподавателя, притом э, вот там девушка относительно новая, она, конечно, прям вся в детях и придумывает им активность, чаепитие, сама там задержится после урока, потому что урок последний, поэтому ну, как бы она, конечно, вообще большая, молодец. Вот, поэтому, если раньше я еще контролировал выполнение домашних заданий, вот, я мог там понять и видеть прогресс, то сейчас меня в это дело не пускают, к сожалению. Я объективных данных, кроме как э, увидеть результаты тестирования, у меня не будет. Вы счастливый человек. Возможно. У вас все равно все хорошо, и вас там не пускают. Можно, можно, можно заняться младшим, можно полностью посвятить себя младшему ребенку, значит, знаешь, что у старшей, у старшей все хорошо. Ну да. Друзья, есть какие-то а, да, Лагерь мы еще планируем в по две последние недели а, августа, вот еще. То есть два периода. Такая активная зарядка перед школой прям. Да, это такой Чтобы провод ворваться. конкретный. То есть они действительно, ну, за счет того, что они все время живут, и все это происходит на очень таком хорошем эмоциональном фоне, да, это движение, это погружение, атмосфера, все это очень действительно так, просто язык и настраивает хорошо. Mm -hmm, да. Я еще очень активно наш лагерь рекомендую, потому что это, конечно, общение такое настоящее, живое. Мы сразу говорим, что телефон априори, априори мы убираем, да, то есть Телефоны сдаются. Да, там, за исключением случаев, когда все нужно позвонить маме, понятное дело, что, думаю, что сразу, у администратора, и у, у, у всего персонала. Вот. Так что. Да, дорогие родители, может быть, еще есть вопросы? Прям включайтесь, все обсудим. Я думаю, что уже уже, наверное, время все, все, наше собрание. Ну, давайте пару, пару минут прям подождем. Миссис Джон, знаете, хочется напомнить, был вопрос в нашем как раз опросе важный по поводу смены педагога. Да, есть такое мнение, что смена педагога – это не очень хорошо. Вот. А, ну, здесь вот два момента. Первое – это абсолютно такой, скажем так, неизбежный процесс, потому что, например, если ребенок приходит на другой уровень, у нас педагоги все-таки в основном ну, специализируются на определенных уровнях. Да, второй, момент, второй момент, это то, что когда вы приходите к новому педагогу, ребенок приходит. Понимаете, я же говорю, что у нас, мы же не сидим, вот как, например, на материале учебника. Это означает, что ребенок попадает в другой мир, да, такой же богатый, но немного, но другой. Это всегда обогащение ребенка. Мы знаем, что дети привыкают к педагогам знаем. И когда можем, педагог, конечно, не но часто-часто это просто не получается, да, жизненные ситуации. Поэтому не то, что не надо бояться смены педагога, нормально, это нормальный, нормальный жизненный процесс, и это обогащение. Это другое, это, друго, это другое звучание, да. это другая, ну, какая-то вот, ну, понимаете, у нее речь другая, да. она приходит со своими, со своим багажом, ребенку, да, и для него это обогащение. Спасибо Друзья, за встречу, спасибо за встречу, да. очень рада знакомиться. Рады рада, с вами пообщаться. Если у вас возникает вопрос, помните, мы на связи. Пишите, звоните, приходите. Главное, приходите на уроки к детям, просто чтобы посмотреть, что там происходит. И если у вас возникают сомнения или беспокойства, не ждите, не накапливайте, задайте вопрос в лук. Да, вот мы, мы, мы открыты. Если вас что-то беспокоит, обязательно не нужно. Такой сложный мир. Давайте хотя бы мы будем друг друга не знаю, беречь, и от этого становится хорошо всем. Всем доброго вечера, до свидания. Всем до свидания, спасибо, спасибо что пришли. Всего доброго всем.